Казин Мототек представляет долгожданную модель Мотоцикл Viper Модель v 250 Ради. 1 Как видим, в принципе, пузов Так ничем и не изменился Она также осталась такой Агрессивный, большой спортбайк Двигатель стоит 250 кубических сантиметров, В нем порядка 20 лошадиных сил и он уже на воздушно-масляном охлаждении. То есть поставили радиатор. Двигатель верхний вальный. Опять же это из нового. Коробка стандартная, пятиступенчатая. То есть первая передача вниз, остальные все вверх. В принципе на мотоцикле нет ничего лишнего такого. Все сделано... Довольно-таки хорошо, хорошие зазоры на пластике. И в то же время пластик очень мягкий и прочный. То есть, который выдержит любые даже падения, либо еще что-нибудь неприятное. Сзади установлен моноамортизатор, который работает через систему пролива. Задняя покрышка 130-я. Довольно-таки хорошо будет держать дорогу. И дисковый тормоз, однопоршневой супер. Спереди вилка телескопического типа. Тоже дисковый тормоз, двухпоршневой супер. Мотоцикл мягкий. То есть его передняя часть и задняя не очень мягкие который подойдет легко и для города, ну, то есть для городской езды. Бак установлен, ну то есть фальшбак, Он вот порядка на 14 литров будет объемом. Удобная посадка для пассажира, то есть и для пассажира и для водителя. Для пассажира будут держаться за вот такие вот ручки. Площадка для ног. Руль на клипонах липоны не регулируются то есть посадка здесь всегда будет спортивная такая классный классная приборная панель здесь будет указываться скорость то ну есть спидометр тахометр будет показывать положение передачи уровень топлива и датчик зарядки заживается она вот так тоже интересно. Отличное стоит освещение Фары линзованные Это хорошая дорогая оптика И фары раздельные будут В правой фаре будет ближний свет В левой дальний Хорошие большие повороты Которые реально хорошо видно вот. Работает мотоцикл вот так Двигатель с балансвалом, поэтому вибрации на мотоцикле практически вообще нет. А, еще, кстати, стоит очень крутой маятник. То есть вот эта вся часть, она металлическая, является таким большим и надежным маятником. Есть масляное окно. То есть через него можно увидеть уровень масла, потому что, ну, конечно, будет неудобно разбирать весь пластик, чтобы проверить его, его наличие. Посадка у него удобная, то есть вот у меня рост метр семьдесят То есть удобно сидеть. И мотоцикл сам по себе не тяжелый, его легко будет держать на дороге. Он и красивый, и хорошо едет